Ребята, всем привет! Влог начинается так, потому что кое-кто забыл вчера купить булочки. И я сейчас зайду быстренько в магазин, куплю булочки. И мы встретимся с вами уже на кухне. Я вам покажу один из моих любимых завтраков. Я очень люблю бутерброды с лососем. И нам понадобятся для этого булочки. Вторую я использую завтра. Я беру в основном с добавками, такими как семечки, кунжут, орешки. Также должна быть мука грубого помола. Далее рыбка, лосось. Покупаю эту фирму постоянно. Французская горчица, листья салата и сливочный крем марки Хохланд. Также иногда я использую карнишоны И еще вместо сливочного сыра вы можете взять любой соус. Смотрите, внутри есть разные добавки, так как я вам и говорила. Теперь мы смазываем наш хлеб сливочным сыром. Добавляем немного горчицы. Далее берем листья салата. Вот эту серединку я убираю, так как иногда она бывает горькой. И укладываем наши листья сверху булочек. Берем нашу рыбку и выкладываем сверху. Вот такие вкусные и полезные бутерброды у меня получились. Также на свое усмотрение вы можете добавить или помидорчики, или болгарский перчик. Я записалась на покраску и коррекцию бровей и сейчас направляюсь туда и через некоторое время покажу вам результат. Я уже сделала бровки, я надеюсь вам заметно. Очень все классно, аккуратно Настя все делает. Спасибо большое. В следующий раз обязательно приду к ней. И присела здесь недалеко от форума. Взяла себе мороженку. И сейчас буду кушать. И дальше поеду на море, прогуляюсь. Билетик я уже купила, сейчас буду ехать в Сопот, так как там есть пирс, можно туда сходить прогуляться И вообще мне больше всего нравится в Сопоте, чем в Гдыне или в Гданск Вот так вот выглядит билетик Гданск-Сопот, 12 километров ехать и здесь идет второй класс и всего лишь стоит 3,80 злотых Итак, зашла в местную пиццерию недалеко от моря, взяла себе супчик и фокаччо. И сейчас пойду на море, где-нибудь пристроюсь и пообедаю. Я взяла себе фокаччо. Это, конечно, для меня одно и много, но все же. И взяла еще супчик томатный. Сейчас распакую покажу вам. Так, томатный супчик с сырком и мне еще положили дополнительно булочку. Я, если бы знала, что положу, то я бы фокача не заказывала. Салфетки, приборы, в принципе, все. И так круто на море сидеть и обедать, так сказать. Но что-то там черная туча идет. Я надеюсь, дождя не будет. Очень классно. Смотрите, Ручные лебеди. И их здесь так много. Вон еще есть в воде. Вот еще и там дальше также. Такие классные. А это, кстати, тот пирс, о котором я рассказывала. Самый большой в Сопоте. Вход на него был в прошлом году 8 злотых. В этом году, я, честно говоря, не знаю, мы еще не ходили. Но зимой пирс бесплатный. Смотрите, какое море чистое. Просто класс. Скоро будем купаться. При выходе находится такой мини-парк. Идет велосипедная дорожка и обычная. Видите, как много велосипедистов? И там еще вот дальше есть место, где сдают велики, скутеры. Даже детки катаются. Также открыли американский ресторан, тоже прикольненько сделали. Людей вообще нету, один столик сидит. Тоже прикольно сделали, добавили яркие цвета, такие флажки. Такой мини-кафешка. По пути домой я зашла еще в любимую кофейню, взяла с собой латы и взяла маленький маффин. Кофейня называется Кропик, я уже не первый раз вам о ней рассказываю. Те, кто будет в Польше, обязательно заходите туда, там очень вкусные десерты. И все это у меня вышло на 11,30 злотых, 8,50 латте и 2,80 маффин. Спасибо, ребята, всем за просмотр. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующем ролике. Всем пока!